Бомбитопия. Сегодня у нас в гостях доктор Рахман, палеонтолог. Именно он создал противоядие от вируса, который вызвал вспышки насилия. Расскажите, как вы сделали вакцину, доктор? Вакцина – это, по сути, мутировавшая версия болезни. Когда мы извлекли мутацию вируса, типичной пневмонии и соединили ее с ДНК медузы, мы придумали противовирус. Сообщается, что вы впервые испытали противоядие на своей дочери. Это правда? Да. На скольких людях вы испытывали противоядие? Около 7 тысяч человек. Нам и все они были успешными? Да, все. Спасибо, доктор, и поздравляю. Это был доктор Рахман с рассказом о противоядии. 15 лет спустя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 Обратно не приму. Ой, Эй! Ненавижу, когда люди зарабатывают на жизнь обманом. Я хочу свои деньги обратно. Не называй меня мошенником. Хасан. Касан. Касан. Куда ты собрался? Я иду за Мерием. Она сказала, что вернется одна. Что сказала? Не беспокойся о ней. Пойдем завтракать. Ремонт. Делаем выставку юрского периода. Собираюсь избавиться от старых вещей. У вас есть что-нибудь еще внутри? Пойди и проверь. Как ты себя чувствуешь, Касан? Лучше? Я в порядке. Вы слышали о мистере Лане? Его сын сказал, что на прошлой неделе он пошел гулять. С тех пор его никто не видел. НЛО? Не знаю, но здесь происходит что-то странное. должна выполнять свою дневную норму работы. Иначе будут суровые наказания. Поняла? За работу. Что себя чувствуете? Просто кашель. Вы слышали о мистере Лане? А что с ним? Он пропал без вести. Не слышал. Спасибо. Давайте есть, что ты хочешь, как обычно. Читает молитву. Если бы здесь была Мария, она бы испекла тебе торт. Так она сказала, что остается на ночь. У родителей. две семьи сделай ставку ищите в интернете или загрузите приложение 1xbet. Букмейкерская компания. Оставь себе. Если понадобится, можно заложить на преданное для твоей будущей жены. Сегодня исполняется 15 лет трагедии, опустошившей нашу страну. Мы никогда не забудем людей, погибших в этот мрачный период. И всегда будем помнить, как мы боролись и преодолели этот кризис. Другие новости. Национальный герой доктор Рахман обвиняется в коррупции. Его фармацевтическая компания, обманувшая миллионы, обанкротилась 12 лет назад. Доктор Рахман, пропавший три года назад, до этого находился в заключении на пять лет. так угрожающее. которые я слышал можно голыми руками раздавить мужчине череп если вы хотите знать отпустите меня и вы узнаете у тебя будет такой шанс кто ты это я спас тебя от петли палача Что ты делаешь? Отпусти меня! Son. Собаки. <свист> Зерик! <свист> мне нужна ваша помощь. Что случилось? Мне нужна помощь. <свист> я ехал на велосипеде, как обычно. Вдруг из ниоткуда появился какой-то чувак. И в... я врезался в него. Пойдемте, посмотрим. здесь что ты сегодня нюхал слушай да я правду говорю видишь кровь я действительно сбил его это кровь Касан. Касан, садись. Я жду Мариана. Она придет сама. Я пообещал ей, что буду ждать ее здесь. Давай, нам пора. Куда мы едем? Работать. В музее. Доктор, образцы крови. Почему ты не доела? Но я еще не голодна. Папа, я бы хотела пойти и погулять, чтобы ощутить солнце на моем лице. Тебе все еще есть вирус? Там опасно. Что, если кто-нибудь увидит тебя? Почему? Ты боишься того? Что они подумают, что я не такая, как все? Люди не поймут. Пап, ты можешь подержать меня за руку?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 Что ты смотришь? График напряженный. Секунду, кто-то звонит. хотел, чтобы все вернулось на круги своя. Я тоже. Верните его в лабораторию. Проверь его кровь. Капируса в его кровотоке. Доктор Ахман, что ты сказал? Я тебя помню. Что я? Национальный герой? Или предатель? Позор для общества. 15 лет назад я отдал все своей стране. И что я получил взамен? Памятник в мою честь. Меня выбросили. В чем здесь я? Ты... Вы относитесь к 50% населения, невосприимчивого к вирусу. Своей драгоценной кровью ты поможешь мне вернуть все, что мне причитается. Так скажи мне, кто я? Вы скоро узнаете ответ. Но помни, если ты не выполнишь свою норму завтра, я запру тебя на две ночи. Все разрушить. Папа всех ненавидит. В том числе и собственную дочь. Я другая. Я не человек. Я никто. Папа не может этого принять. Я я никогда не покидала это место. Мне всегда хотелось увидеть голубое небо или ощутить капли дождя на коже. Я не могу бросить своего папу А вы идите знаешь я хочу чтобы все вернулось на круги своя я тоже Ты видишь, чтобы я плакала, как ребенок? Что это? О, это? Это наш секретный код Никому не показывай Откуда ты взялся? Я следил за ними Где наш грузовик? Снаружи Покинуть это место. Здесь небезопасно. Я не могу бросить Мариям. Что? О чем ты говоришь? Мариям. Больше нет. Ясно. Она умерла, понимаешь? Ты никогда не принимал правду. Ты просто продолжал обманывать себя. После инсульта! И мне пришлось собрать осколки. Мне жаль. Ты делаешь? Я встречусь с тобой в конце дороги. Я разберусь с этими монстрами. Куда ты собираешься, Касан? Касан! Делаешь, что ты делаешь? Прости, Мариям. Прости меня. Мариям... Я не смог спасти тебя. Мы очень скоро встретимся. Касан! Касан! Где я? В моем доме Я моя, А это мои брат и сестры Кики и Мус, и мус. Это она спасла тебе вчера Прошли вы с собой их на обочине. Она гуляла. Садись, не волнуйся. Твои раны. Тебя укусили, но ты не превратился. Ты не восприимчив к вирусу. Что это значит? И вот, если был бы способ передать ваши антитела другим. И что? Вскоре появится еще один штамм вируса еще одна вспышка. Всегда найдется кто-то, кто захочет сделать этот мир несчастным местом. Вы настоящий оптимист, правда? Эти люди больны, но они все еще люди. И я никогда не оставлю надежды. Надежды нет. Все, кого я знаю, умерли из-за вируса. Все. Все? Ты уверен? Она говорит, что знает тебя. Ой. Ты ее не помнишь? Спасибо, что спасли меня. Ты... Добро пожаловать! Вы думаете, что можете просто выйти на улицу, когда захотите? Я слышала много историй о тебе Ты дважды сбегала из других приютов Послушай Никто не примет тебя, кроме меня Понимаешь? А ты, Зидик я тебя предупреждала Но ты не хочешь подчиняться а? Не надо Что ты сказал? Не надо Я хочу, чтобы ты ушел отсюда Не хочу снова видеть твое лицо Посмотрим, как ты там выживешь Убирайся ты ступай, потоп. Какой у тебя план? Что ты имеешь в виду? Вы не можете просто оставаться здесь. Будет только хуже. И что предлагаешь нам делать? Найдите безлюдное место, где никто не живет. Остров далеко отсюда. Раз, два. Ставки на спорт найдут тебя. Три, четыре. Большие выигрыши в твоей квартире. Пять, шесть. Быстрые выплаты уже здесь. НА 1 Букмекерская компания. Как бы плохо это ни было, yes. я останусь там, где мой дом. У меня есть семья. Yes. Это мой остров. Можешь убежать от своих проблем. Они как тени. Они придут, куда бы ты ни пошел. Если тебе что-нибудь понадобится, скажи. Доброй ночи. Мне нужно больше времени. Не волнуйся. Если вы согласны с ценой, я дам вам то, что вы хотите. Спасибо. Спасибо. Доктор... Свет его кожи меняется. У него снижается температура и сердцебиение. Функция мозга. Есть активность во фронтальной коре. По коже он становится более человечным. Добавьте еще одну дозу антител крови. Его сердцебиение учащается. Что-то не в порядке. Мне нужно больше этой крови Найди этого человека Да, доктор? Я до сих пор помню тот день, когда Муссу заболел. Когда он вернулся из школы, у него поднялась температура. И его глаза затуманились. Он начал кряхтеть и кричать. Он кусал мебель в доме. Я запаниковала и заперла его в комнате. Всю ночь он кричал на меня, пытаясь уйти. Но я стояла на своем. На следующее утро я вошла в его комнату. И увидела, как он спит, сжимая свою любимую подушку. Я спросила, знает ли он, кто я. Он кивнул. Он знал, что я его сестра. Он может быть болен. Он все тот же человек. Нужно верить. Ты должен доверять себе. Папа, и я думала, что не увижу тебя снова. Мне жаль. Я должен был вернуться за тобой. Все нормально, ты нормально выглядишь. Нормально? В отличие от остальных. Зуи. Зуи. Зуи. Забираем его. что хотел папа Папа, папа на Помнишь, когда ты была маленькой Я водил тебя на охоту За окаменелостями Однажды мы нашли кость Ты подумала Это кость динозавра я хранила ее много лет. Ты никогда не говорил мне, что это просто коровья кость. А потом ты нашел окаменелость спинозавра. Мы с мамой так тобой гордились. Тогда мы были семьей. Я хочу тебе кое-что показать. Назвал ее Сити в честь тебя. Что ты наделал, папа? Когда это закончится, мы снова будем семьей. убью Роман! приведи мне мою дочь вас вы уверены доктор мы еще не проверили лекарства влюнуть бед это может быть опасно. Что случилось, папа? Я вылечу тебя раз и навсегда. Ложись. Но я в полном порядке. Со мной все в порядке. Закрой глаза. <звы> Артериальное давление падает. Пульс снижается. 80... 40. Если он станет ниже 25, ее сердце остановится. Я чувствую себя легче. Я знаю. Ты больше не будешь жаждать крови. А как насчет тебя, папа? Ты тоже перестанешь жаждать крови? Сообщите китайскому консорциуму, что у нас есть лекарства. что ты справишься. Ты сильная. Где Зидик? Они забрали его. Мы должны ему помочь. Они принадлежат моему деду. Остались со времен войны. С этим противоядием мир в ваших руках. Но сейчас моя цена 9 миллиардов. Мы не об этом договаривались. А вы не единственный, кто его хочет. Вы получите противоядие, как только я получу свои деньги. Хорошо, папа. Собирай вещи, Сити. Куда мы идем? Далеко отсюда. Что будет с этим местом? Ты причинил боль такому количеству людей. Пусть получат по заслугам. Собирай вещи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 Человеком. Когда-то у вас были люди, которые заботились о вас Вы не заслуживаете того, чтобы с вами обращались, как с бездомными собаками Они не понимают, через что вы прошли Нам пора уходить. Они сбежали. Все? Да. Включая зверя? Да, доктор. Доктор. Готовьте машину. Где моя дочь? должны помешать отцу отдать противоядие. Рахман, куда ты направляешься? Ты хочешь убить меня? сети. Идем. Пошли! Бегите! Hey! Бегите! Him! <laughs> Здесь все закончится, Рахман. Вы не понимаете, насколько жесток этот мир. Не такой жестокий, как мир, который вы создали. Я не позволю тебе разрушить еще больше жизней. Что бы ни случилось, никуда не уходи. Я вернусь.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 Я yeah, Зи. Слышишь? Это Зи. Это Зия. Зуи. Зуи. Зуи.